доброго времени суток 19 января обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле сегодня у нас хороший зеленый день вчера возможно кого-то он напугал тем что закрылся немножечко нехорошо в красной такой зоне сегодня все зеленое, растет некоторые вырываются снова вперед такие как эфир classic bitcoin gold там сделал вот 23 процента уже почти 24 ну и все вроде бы неплохо смотрится по самому биткоину, да, если смотреть на дневку, мы сейчас смотрим на дневку, здесь мы видим, что цена идет на данный момент в восходящем движении. Будет очень хорошо, если она закроется выше вчерашнего дня, вот этой вот свечки с фитилем. Какая ситуация еще, то есть на данный момент все вырисовывается достаточно неплохо единственное что на пятнашке там рисуется боковичок а ну сейчас уже пошел выше хорошо поэтому все пока неплохо поводов для паники нервов и суеты нету не стоит ничего сбрасывать еще я думаю что мы увидим еще еще раз, но ну, здесь у нас вот формируется такое как бы линия нисходящего движения вот мы будем смотреть на выходе из нее естественно Какое-то нисходящее движение еще не отпадает полностью, да, в полной мере. То есть все может случиться, нужно все ожидать опять-таки, потому что такой вот, такая ситуация, как сейчас, да, якобы еще не очень активно он пытается пойти вверх, хотя технически вырисовывается все достаточно неплохо, если смотреть вот здесь вот, на вот эту вот дневную формацию. Так как я говорил ранее, что он будет здесь вырисовывать боковик, как раз в диапазоне 500 моинга так вот это и происходит Возможно еще у нас попугает каким-то образом, может даже фитиль опустится до 150 вот сюда Но это будет в моменте, потом цена вернется, опять какое-то время поконсолидируется И я надеюсь, что все-таки пробьет вот это вот нисходящее движение, мы увидим Дальше какие-то цифры, я не скажу, что это может быть хая, но 16, 17, возможно даже 18 мы увидим в ближайшее время уже, а как там будет развиваться события дальше, об этом поговорим позже. По остальной альте все то же самое, что-то идет, что-то отрабатывает свои новости, которые были в момент вот этого вот сумасшедшего падения да, биткоина. И вот тот же Gold, тот же эфир Classic, которого там ожидается ближайший форк. Ну, в общем-то, все, все неплохо, все как-то пытается восстановиться. Вот тот же Bitcoin Cash делает какое-то движение. Сейчас посмотреть хочу на Ripple, так как он вчера... В моменте себя хорошо чувствовал ну и сейчас тоже показывает определенную силу. По новостям, что еще интересного, значит заявлены там якобы форки по биткоину, это биткоин смарт и биткоин интерес. но их информация еще не подтверждена, поэтому я не считаю нужным эту тему более ну, сильнее как бы развивать, раскрывать, поэтому просто ограничимся тем, что якобы заявлены форки. Очень интересная существенная новость, тоже она была позавчера, короче, была представлена, она уже достаточно старая, но я о ней забыл упомянуть, вдруг кто-то не знает, это достаточно такой весомый аргумент, то, что в сети биткоина уже работаю 35 минут Lightnet Network. Что такое Lightnet Network? Это одна из э, схем, которая сможет решить проблему масштабируемости биткоина, его долгих и дорогих транзакций, э, без увеличения блока. В был, я так понимаю, это один из э, разработчиков я не знаю. Спенсер Труман, он объявил как бы эту новость Сказал, что все уже в процессе работы И вот эти вот ноды Они будут увеличиваться с каждым днем Все больше и больше И тем самым будет решаться проблема масштабируемости Так что в техническом плане Все достаточно неплохо э, В отношении биткоина Так, далее, пойдем, пойдем дальше Значит, Морган Стэнли Это Уолл-стрит, один из крупнейших банков Уолл-стрита да, Будут продавать тоже фьючерсы на биткоин особой тонкости вникать я думаю не стоит просто нужно знать о том что вот эта вот тема с фьючерсами она все больше и больше расширяется так еще интересная новость том что блокчейн инфо теперь будет продавать биток для Жителей Соединенных Штатов, да, ну и не только битокеш, еще биткоин кэш, там еще вроде бы ряд каких-то монет, то есть у них еще будет один способ, кроме как <coughs> покупать его на Coinbase, они также будут теперь его покупать и на блокчейн инфо, ну в общем-то вот такая вот ситуация, в целом в основном по рынку у меня все то, что хотел сказать. Больше таких конкретно интересных новостей вроде бы нет. Следим за биткоином. Снова таки все зависит на данный момент от него. Пока все складывается неплохо. Если будет завтра день красный, тоже особо пугаться не стоит. Вот эти вот уровни он удерживает. Поэтому все пока в принципе хорошо. Друзья, на этом у меня все. Те, кто будет смотреть это видео в записи, большое спасибо. Пожалуйста, ставьте свои лайки, если видео было вам полезным или понравилось. Оставляйте свои комментарии по поводу сегодняшнего обзора. Мне очень важно ваше мнение и очень интересно. Давайте подискутируем. Также напоминаю, что все ссылочки будут в описании. Не забывайте подписываться на, на канал, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят ежедневно. Обзор рынка криптовалюты, рекомендации по торговле. И на этом у меня все. До новых встреч. Пока.